Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Радагаст. С праздниками! С Новым Годом! Не знаю, как вы по мне, а я по вам соскучился. Много чего свершилось в первом месяце года, я уже даже елку вынес, все равно снегодефицит. Обо многом хочется рассказать. Но давайте начнем с ведьмака. Это один из самых популярных и проработанных сеттингов на основе плюс-минус славянского фэнтези. Книжки были написаны большей частью в 90-х годах прошлого века и тогда же зачитаны до дыр практически всеми любителями фэнтези. Вроде как несколько лет назад была еще одна, но я пока не читал. Читаются те книги и сейчас, в общем-то, вполне нормально. Особенно если пропускать мимо ушей мересьюсно... ну и глаз, мерисьюшность главного персонажа, который ходит весь из себя такой брутальный, и на него все женские персонажи охапками вешаются. Ну, честно, там много всего другого есть в этих книгах, так что есть чем от этого отвлечься. В 2007, 2011 и 2015 годах выходили компьютерные ролевые игры по этому сеттингу, ставшие весьма популярными и сделавшие сеттинг еще более известным и, конечно, более проработанным. И вот, наконец, был нам всем прощальный подарок от 2019 года. Под Новый год вышел первый сезон сериала по Ведьмаку от Netflix с Суперменом в главной роли. Обсуждений его сейчас в интернетах полно, и сводятся они, в общем и целом, к тому, что удалось. Получилось, зашло, people схавал. то есть много элементов, да, там есть, к которым можно было бы докопаться. Да, идеала не вышло, но в общем и целом все там хорошо. Так что если вы не видели еще, хотя я не знаю, чем можно было заниматься на каникулах, если вы даже ведьмака не ставили, или если вы сомневаетесь, тратить ли на него своих драгоценные 8 часов своей жизни, то мой вам совет, смело тратьте. Вероятность того, что вы эти 8 часов потратите на что-то более полезное и веселое, довольно мала. Но разве что, если вы мои видосы прошлогодние еще не видели, то тогда вам сначала туда. Я специально для вас плейлист делал, старался. А вот как завершите, то тогда уж можно и Ведьмака. Я постараюсь сильно спойлерами не сыпать. Все, что я скажу, рассчитано на таких же людей, как и я, которые когда-то там сто лет назад в школе прочитали книжки, что-то там из них даже помнят и по сей день, и фильмы ставят в общем и целом для удовольствия больше, чем для сравнений. Итак, думаю, что у нас в один выпуск поместится два момента, которые Netflix сделал, ну не то чтобы очень плохо, но... но плохо. Но у них прокатило, а у вас, если вы такое в своих ролевых играх допустите, получится тоже плохо, но не прокатит. Поехали. Первый момент. Это сюжет первого эпизода. Хотите гарантии и полного иммунитета к спойлерам, идите сначала первый эпизод, зацените, а я тут на паузе постою. Вернулись? Молодцы. Для самых смелых постараюсь, как я уже сказал, не произносить ничего, что испортило бы будущие просмотры. Там две сюжетных линии идут, но я не про ту, где Циндра и королева львица Каланты, а про ту, где Блавикен. Значит, что там по книжке? Это рассказ «Меньшая из зол» из первого тома. Это фактически такая брутальная Белоснежка и семь гномов. Девочку не любит мачеха, пытается от нее избавиться, та убегает из дому, скач... сколачивает себе банду из семи гномов, ну и прочих каких-то там Робин Гудов, охотится на колдуна, которого винит в наускивании мачехи. Колдун успешно от нее бегает, она за ним, и тут заявляется его знакомый ведьмак. Колдун хочет, чтобы ведьмак заколол девочку и сдал ее ему в лабораторию для опытов. Девочка хочет, чтобы ведьмак заколол колдуна, который украл ее детство. И вот вам конфликт, который как-то там уже разрешается, неважно как, целой, после целой цепи глубоких философских диалогов и монологов о том, кто мы такие в этой жизни и можно ли нам в ней чего. Недостоевский, но в общем-то как бы довольно близко. Что происходит в фильме? Там многое изменено и вообще я лично считаю, что они имеют полное на это право. Фильм это другой способ как бы запаковать свои мысли и обрушить их на получателя. Как ролевые игры, как театр, как музыка, как балет. Это другой способ и ради такого способа можно и нужно менять все, что под руку попадется. Все, что мешает или не помогает. Вот они и меняют. Ради красного словца кое-что в кадр просто не поместилось. Про мачеху там, скажем, ни слова. И получается, что вся вина лежит на колдуне. И только на нем. Ну, как бы, почему бы и нет. Другой колдун, получается, другой персонаж. Но что делать? Они выставляют его другим персонажам. Это уже не просто какой-то старый знакомый ведьмака, опытный анатом, который оказался в трудном месте в трудный момент и поставил неудачный диагноз а такой шельмоватый прохиндей, закрывшийся в башне и накастовавший там себе вокруг полную башню э, голых служанок, в окружении которых он как бы сидит и такой, понимаешь, где размышляет о мировых заговорах, вечных проклятиях, геноциде и Ну, так тоже можно было бы сделать, никто не возражает. Э, ну, я не возражаю в всяком случае. Но ради того же красного словца они часть диалогов убрали, часть заменили, а часть поменяли местами. И эти замены не выстраиваются в логическую цепочку. Персонажи действуют, руководствуясь тем, что еще не произошло, или наоборот, закрывают глаза на то, что должно было бы иначе повлиять на их действия. В кинематографии и киноискусствоведении это называют сценой холодильника, или логикой холодильника, с легкой руки небезызвестного вам Альфреда Хичкока. Вот вы идете в кино. Там вам показывают фильм, вам все нравится, вы впечатлены, потом вы возвращаетесь домой и уже в бытовых делах, когда вы вытаскиваете цыпленка из морозилки, вы такой, подожди, так, так как он там вообще оказался, он же в другом месте был. А уже поздно, фильм вы уже видели, он закончился и радость наполняла вас, пока шли титры. Когда вы лезете в морозилку за мясом, уже все, поздняк метаться, ваша логика никому не нужна, она опоздала, искусство ее победило. На мой личный взгляд это работает куда хуже в онгоингах, когда от эпизода до эпизода целая неделя, и эту неделю нужно чем-то занимать. И все неудоумевающие люди с мороженными курами в руках идут на форумы и делятся своими соображениями друг с другом. Так складывается фандом. Подтверждение моего взгляда далеко ходить не надо. Вспомните последний сезон «Игры престолов». На то, что там персонажам внезапно на кораблях да повозках э, стало дозволено скакать из одного угла карты в другой за полчасика, не обратил внимания только самый ленивый зритель, без никакого доступа в интернет. Так вот, в ролевых играх это не работает ну никогда. Если ведущий поленился набросать себе схемку того, кто там на ком стоял... Кто чего от кого хочет и к чего кому делает вид, что хочет, то кульминационная сцена может вообще не завестись, не въедут в нее персонажи. И тогда надо будет срочно импровизировать, расчехлять бога из машины, рояли из кустов и прочих внезапных медведей, загоняющих партию на нужные рельсы. И вся динамика попадает под угрозу. Я пару раз в такое попадал в попытках водить официальные модули с листа. Написано так. А на практике выходит всяк, и выкручивайся как умеешь. В Ведьмаке все может и сработать. Там очень хорошие декорации, костюмы, динамичная боевка. Да, театральная, не, не совсем правильная, но динамичная, красивая. И все это вас отвлекает, завлекает, и дойти до морозилки вы тоже не успеваете. Потому что это Netflix, и весь сезон падает на вас в первый же день. И особенно в праздничные дни, между первой и второй Сами понимаете. Второй момент – это Енифер, Енифер Свенгербергу. Опять таки без лишних спойлеров, есть там вот такой вот персонаж, зовут Енифер с не очень простой судьбой. Подробности ее судьбы там особенно никому не мешают, поэтому спойлером не считаю, рассказываю смело. Значит, по книгам. Родилась девочка-инвалидом, с горбом на спине. После долгих издевательств родители сдали ее в местный Хогвартс, где ее сначала тоже как-то там не особо заценили, а потом она попыталась вскрыться. И тогда все вокруг тоже как бы встрепенулись и объяснили девочке, что «бояться нечего, все нормально, жизнь налаживается, ты в хороших руках». Над ней сразу взяла шефство самая главная колдунья, потихоньку волшебными методами ей исправили и внешность, и шрамы от попытки суицида, и потихоньку она выучилась тоже в крутую колдунью, красивую, могущественную, сильную духом, и у нее там почти в каждой книжке разносторонняя и заметная роль. И динамика взаимоотношений, такой вот вечно молодой, вроде как влюбленной, но эгоистичной и холодной ведьмы, всем обязанной магией, буквально всем. С самим Ведьмаком тоже не банально хороша. По могуществу она на голову выше всех своих подружек, а ведь там еще куча людей как бы выгоняют за неуспеваемость и они вынуждены возвращаться к жизни офисного планктона. В экранизации фанаты в основном почему-то ругают выбор актеров. Не знаю, что им тут не угодило, по-моему, очень красивую актрису подобрали, и играет она здорово. Что мне лично колет глаз так это ее начальное развитие как персонажа. В местный Хогвартс ее забирает вместо местного Хагрида сразу будущая наставница, вот она сразу, выкупив ее у родителей за мешок картошки. Самовыпилиться ей снова не дают, и потом наступает пора обучения, которое, показывается, конечно, весьма и лоскутно, но в каждой сцене, в каждой сцене, до единой, у Йеннифер все получается хуже, чем у всех остальных. Ее явно показывают нам как двоечницу, как такую хулиганку, которая только крысится на учителей, огрызается, ругается. На то, что ее заперли в замке, заставляют делать домашку и писать контрольные. Все, что у нее получается, если все-таки получается, оно выходит позже и хуже, чем у одноклассников. Хуже, чем ожидают учителя. Буквально вот вместо пары минут усилий так и все получилось. У нее уходит на каждый этап чуть ли несколько дней с активной помощью, как педагогической, так и психологической, со стороны подружек, наставницы, парня, да вообще всех окружающих, которые ее раз за разом тащат. Более того, оказывается, что из этого Хогвартса не выгоняют на офисную должность, а, а, ну, неважно, вы сами увидите или увидели уже, но это был бы спойлер, но очень нехорошо поступают с неудачниками, там, нехорошо и необратимо. На ее же провалы почему-то все закрывают глаза. И после процедуры излечения, которая там сделана совсем иначе, она более драматичная, она имеет совсем иной смысл, чем в книгах, но после этой вот процедуры она сразу как-то так вот становится крутой колдунья, без какого-либо объяснения и даже без демонстрации иных ее сил, кроме способности красиво станцевать в вечернем платье. Возвращаясь к королевым играм. Далеко не все системы заставляют игроков как-то связывать то, к чему они шли, с тем, что они именно получают на новом уровне или стратой новых очков опыта. Особенно в подземельях и драконах. Это ну, это широко известно, что это отдано на откуп совести игрока, если она есть, и воли мастера. Иначе вполне нормальная ситуация, что вот бегал-бегал по подземельям, нарубил гоблинов, залевелялся и сразу... Овладел стародворфийским языком и научился ковать волшебные кольца. Вообще-то никакой сильно большой проблемы в такой фундаментальной в этом нет. Можно это вполне исправить просто нарративом. Сказать, что да, мы как бы вот на, на камеру мы бегали гоблинов давили, но в паузах я вот всегда у меня был с собой учебничек стародворфийского. В Ведьмаке такое же ощущение, что все играют по ДНД, одна Енифер играет по Dungeon World, где она получает опыт исключительно за катастрофические провалы. Поэтому растет лучше всех. Ну или не, не по миру подземелья, а по машиной стражи, где можно поднимать только тот скилл, в проверке которого у тебя были уже провалы. Ну, как бы тут вопрос вкуса. Лично мне больше нравится противоположная система. В том же БРП, скажем, там... Э там для улучшения умения нужно получить какой-то ошеломляющий успех в каком-то умении, но не провал, именно успех. Но системно тут как с созданием магошмоток. Есть системы, где за создание вещей дают опыт, а есть те, где за создание нужно платить опытом, снижая его. И каждый из кардинально противоположных подходов, в общем-то, сам по себе работает весьма неплохо и как-то обоснован. Однако надо помнить, что кроме системы есть еще сюжетная составляющая, и на постоянно портачащего персонажа окружающие будут глядеть как на неудачника и как минимум ненадежного человека, на способности которого нельзя положиться, даже если это просто банальное невесение на бросках. Так что надо следить за тем, чтобы описание удачи провалов в квинте соответствовало плюс-минус способностям персонажа. А дальше отношение от окружающих к персонажу зависело от того, насколько у него что получается или не получается. Ну вот как-то так. Два некомфортных момента в экранизации Ведьмака навели меня на мысли о соответствующих им ситуациях в настольных ролевых играх, которыми я и не замедлил с вами поделиться. Спасибо за внимание. Что вы думаете об этом и о Ведьмаке вообще, пишите в комментах, а я пока выпью за то, чтобы даже самый запутанный сюжет имел под собой четкую структуру противостояния сторон конфликта, которую понимает хотя бы ведущий, и за то, чтобы наши желания в развитии персонажа всегда совпадали с нашими возможностями. С вами был Радагаст. если понравилось, увидимся еще.